Всем добрый день! Сейчас мы поехали на могилы к нашему дедушке, моему дедушке, деду Тихону, Тихон Дмитриевич, это по маминой линии, мамин папа, в общем, он похоронен здесь, в Киргизии, в 85 году, вот. и чтобы до, добраться до кладбища, кладбище на горе, вот мы тут пробираемся сквозь снега. Все, мы приехали. 10 да. сантиметров снега. Дальше пишу. Просто резина лысая. А резина он? лысая. Не резина лысая, просто тут засыпано, Просто водитель такой, ну, у вас Киргиз, ну что с него. нужно преодолеть взять эту высоту тут тяжело наверное, с гробом у нас у, у, у нас люди вот еще даже до суда боже они уже возносятся как только почивают, сразу уже вот на такую высоту как минимум несколько метров на уровне моря да да не несколько тут около километра на уровнем так что Восстанавливаем здоровье после всяких болячек, да? Попроведать усопств, надо тоже себя поднять на их уровень. да. На самом деле тут очень такой чистый воздух, такой легкий, так здорово Ну и вот, сестра, понимаешь? Вот так вот мы живем в такой красоте. Да, не пот, а. Бога благодарим, прославляем. Это я снимаю в бинокль. В принципе, думаю, что. Ты думаешь, что-то там получится? Да, да получается, просто у меня руки дрожат. Да было Да. И так как бы так нормально, ничего уже, ничего не дрожит. Твое Христе Боже наш, осия и мира и свет разума, Небо звездам служащий, звездою учахуся, Тебе планитесь Солнцу прав, и тебе видите с высоты Востока, Господи, слава тебе. Дева днесь присуществе горождает, И земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырьми слава словят, Волсы же со звездою путешествуют. На сбораде родися, Отрочем ладов и вечный Покой, Господи, душу усопшего раба своего Тихона, Великое если мяко человек согрешил, Ты же мяко человека любишь Бог, прости его и помилуй, Вечные муки избави, Небесному царству и причастнику учени. И душам нашим полезным сотвори. Приветствую, деда, вот еще раз повидались, привел еще внучка с супругой, вот внучка у тебя еще одна новая, тут не была, наверное жулик приехал, я же у него этот бадик постоянно воровал, вытаскивал мне два года было вот еще раз побывали соседей то у тебя много уже вот тут поразвелось, то крайний то был последний а тут вон сколько соседей то микрорайон целый да что наш деда войну прошел ну войну прошел, в смысле на войне участвовал ему был немного руку оторвало там бомбежка была, его комиссовали детишек много было в их семье 12 он пастухом всю жизнь работал ну, добрый был человек не злобив пастырь овцу добрый да он говорит, он в этой жизни так несчастен был предсмертный час, сколь искренне решение, прости его, Господи, как ты разбойника простил. Это стих для деда Тихона, от сына. Дай Бог, чтобы все его добрые дела, а много добрых дел делал. кормили они всякие бабушек. Постоянно. Я думаю, дед, счастлив будет все. Жизнь тяжелая была, но поэтому... жили как могли, зла никому не делали, самое главное, а вот и муто зла делали, это тоже коняшки. Как им хорошо тут, привольно. Сейчас посмотрим. Вон они сладенькие. Горные кони. Вот. Он. Здесь видно разник хороший. Это вода разниковая, она. И в воронцовке в водопроводе. То есть, представляете, открываешь кран, а из крана течет настоящая живая горная вода. Это вообще просто вверх мечта. Мечт. Конечно, это одышка какая-то. Ну, после всяких болячек общеизвестных. Но ничего, вот как-то расходишься постепенно. И вполне как-то дальше идешь, уже привыкаешь. Тут родник рядом, горный бежит. Сейчас еще до одних лошадок дойдем. Вообще, а? как во сне говорю, ага. горы, кони, родники. Крыжок, да, кружок поймал здесь, какая умная лошадь. Осторожно смотри, сказали же, по горам не лазить. Никого не слушает. Ну привет папа, вот Лёшка в гости приехал, Пришли тебя тут с Рождеством поздравить, с Новым Годом. По сути, вот эти домики, это не для усопших. Вообще, знаете, вообще, ну, как вот это, это, а это было, да? ну, вот, вот эти вот, кстати, домики строят там ну, чтобы эти, там, кто путник пришел, Это, по сути, чтобы поел. путник шел и, что и, как бы, зашел, переночевал. Да. Mm -hmm. Обычно же там, как у мусульман, где умер, там и похоронили. No. Построили mm -hmm. там домик, ну, типа, в знак, как памяти, что... И вот он приходит, когда путник, как бы, там ночует, там, день-два, там, ну, сколько ему надо, там, отдохнет. Uh -huh. И он, как бы, там, молится, что вот... Боже, там помени душу вот этого человека, усопшего, что вот, ну, он как бы у него как будто бы в гостях ну, побыл да, и да, поблагодарил. Да, да. И вот, э, вот. Ну а сейчас как бы в 21 веке строить домик, как бы, ну, никто сюда, путник, не придет. Ну, оградку поставили, чтобы животные не топтали. А да, хоронили все, да. вот, все по-мусульмански полностью. То есть могила роется как? Вот тут яма большая. Ага. Э, сбоку в яму роется вот так сюда подкоп. Угу. Подкоп в яму и этот подкоп углубляется. Покойник ложится вот так, головой туда, на получается на запад, ну как бы запад, за, на, на, на северо-запад, угу. скажем так вот так. И голова раскрывается, ну в саване покойник ложится и на бок голову поворачивается, как бы голова смотрит на запад, то есть, скажем так, в смысле лицо смотрит на запад, а голова как бы больше на север. И вот так дощечками заставляется, вот этот, ну как, подкоп, и яма засыпается, а сам покойник, он как бы в такой, в нише в этой и остается лежать. Ну она когда-то может с годами и просядет, а может и нет, тут в горах в принципе сухо, она может и 20, и 30, и 50 лет, то есть покойник так и остается неприсыпанный землей. А он не сидит, что-то я слышал, что сидит Нет, вот в некоторых, тоже в мусульманстве много всяких, вот ну как, ответвлений всяких, некоторые там хоронят вот сидя, некоторые вот есть вот кто... Вот так. Некоторые завернутым лицом, некоторые вот а скрытым лицом. В этот в Палас там в какой-то его, и быстренько сюда там... Нет, в паласе и вот мы хоронили, тоже несли в ковер завернуто, а, -а, -а. а потом как бы, ну, здесь уже просто в одном саване. То есть саванна это такая длинная, как это. А простыня. чем Интересно, чем они объясняют, что, например, у нас у православных лицом на восток получается что когда второе пришествие как бы все встают как бы вот, навстречу Господу. я не знаю Знаешь? я не знаю mm. я же вообще не... когда отец помирал уже ну в смысле этот болел уже ну то есть очевидно было uh -huh. я у нее спрашивал говорю как тебя хоронить то по-мусульмански по-христиански ну вроде как жена христианка была он сам ну родители мусульмане он сам не то не все, как бы вот а он такой, юморист был до последнего дня жизни, он говорит, да, короче, ночью, говорит, на улицу вынесите, к ноге мясо привяжите, к утру собаки утрощат. <свист> а, не, ну, а на самом деле, этот, ну, шутки шутками, ну, просто, то есть, к тому, что он понимал, что умрет, и шутил, вот, ну, как бы пытался нам настроение поднять ну, еще да, там, ну, ну да. знаешь, разум уже уходил, mm -hmm. ну, то есть, так, были помутнения, то что-то вспомнит, то что-то то потом уже кого-то не узнал, то каких-то объектов, людей каких-то видел, неприсутствующих. Ну, как бы уже такие, знаешь, проблески такого. А сколько уже. лет? -то? Во сколько он умер? 59. Ну, угу. рак. Ну, там этот. Угу. Не, ну а так-то он умирал, когда этот. То есть уже знали, что вот, ну, все, неизлечимая болезнь. И этот. Ну, он со всеми позвонил, там, попрощался со всеми там. Я слышал этот момент, говорю, как он. он прощался сделал там, и со всеми. У ну, всех прощения просил. Все. Ну, мы тоже бывало, ссорились, что-то там тоже примирились и все слава богу так господь дал это время чтобы то этот есть, то есть какое-то было понимание все равно даже даже просить единственное кого он не хотел видеть это родного брата вот просто не он уже все равно приехал брат типа вроде попрощаться ну, ну ладно раз уж приехал зашел ну там что-то несколько слов он, ему аж хуже стало вот интересно такой тяжелый человек вот, mm -hmm. вообще вот, ну и, ну то есть он не то что там зла, он говорит, я его простил, просто я его видеть не хочу. вот Ну как бы вот такое. Постоянно обманывал, постоянно какие-то козни делал. Ну вот знаешь, Бывают вот этот, и тут вещи. мне звонят, говорят, вот он умер там. Ну я говорю, ну а я что сделал, ну, умер, умер там, хороните или что. Ну то есть типа что, вот я племянник должен там приехать что-то делать. Он при жизни ничего не делал, а я тут, ну, никакого отношения не имею. Ну короче, ну, да. отношения такие были нефти какие, скажу. Честно, Ну, то есть, как говорят, там, про покойников неплохо, нехорошо, ну, да это все ерунда, надо говорить так, как есть. Ну, или правда? Или... Или... Что заслужил, что говорит. заслужил, как говорится, что ну. себе здесь копил. Ну, его где-то вот тут похоронили, короче. А, ну вот, бугорок, дерево, вот, ну, ничего, не паники, ничего. Да, они начали у меня разрешение, что, типа, ну, с братом в одной оградке похоронить. Я говорю, он его при жизни видеть не хотел, вы его сейчас при смерти его хотите? Нет, говорю, даже не вздумайте, я говорю, я сам его выкопаю, перекопаю, ну, короче, это, ну, ровить, как-то ровит обратно. Был старший брат, а прожил, на... он его старше был на сколько лет там, я не помню, лет на 5-7, на 7, а прожил еще на 15 дольше, ну, mm -hmm. Mm -hmm. То есть, ну, тот там, конечно, следил за здоровьем, там, по врачам бегал. Давайте так, врачам первый раз уже пошел по гаражам. Выше двух этажей то, что построено. Это все построено советское время. То есть после ничего не построено, Ну, в смысле как этот частный сектор, там, там, там, там, я вот такой там и боль... не больни, ну, не там какая-то больница так... не так себе, блин. Так Кажется, вот таких монументальных, там, как раньше, десы строили, там, то, все. Нет ничего. Ну что? У нас в деревне уже нету баранов, а тут вот они, пожалуйста, какие-то интересные, курдючные. Вон, видишь, какие они справные, слава богу. Что, корова как у нас? Коровы, как у нас но... какая нежность тут, вот это любовь. пошел тут стоит. А, Серьезно. у нас нету. Покушать вам.